Российское правительство временно разрешило регистрировать импортируемые автомобили без системы ЭРА ГЛОНАСС. Послабления пока рассчитаны на полгода до 1 февраля 2023 года. Еще интереснее, что это же правительственное постановление номер 1269 разрешает ввозить новые машины без получения одобрения типа транспортного средства не только частникам, но также юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям. Для этого достаточно получить заключение экспертной организации, то есть института НАМИ, заменяющее сертификат о безопасности колесного транспортного средства. Следовательно, параллельным импортом новых машин теперь смогут заняться не только физические, но и юридические лица. А это значит, что российские дилеры получают возможность пополнить свои склады. И еще о параллельном импорте, но не автомобилей, а запасных частей. Им решил заняться КАМАЗ, сообщает авторевью. По собственной информации издания в набережных Челнах готовы торговать деталями для грузовиков большой европейской семерки. Коротко напомним предысторию. После того, как Mercedes, Volvo, Скани, Ман, а также и Века, Дав и Рино прекратили поставки не только техники, но и компонентов, с обслуживанием автопарков оригинальными запчастями возникли определенные проблемы. Однако «Камазовцы» подобрали более 600 позиций оригинала для «Мерседесов» и около 200 для Volvo, Скани и «Манов». Их будут распространять через магазины официальных дилеров КАМАЗа. О том, смогут ли эти сервисы вдобавок ремонтировать европейцев, не сообщается. Но сам факт того, что КАМАЗ стремительно занимает освободившуюся нишу, безусловно, вызывает уважение. И еще один инсайд от наших коллег. То же рассказывает, что проект Компас передан из ведения Камаза компании Daimler Камаз Рус или ДКРус, которую вместо немца Андрея Садойшля недавно возглавила бывший финансовый директор Оксана Карахова. Напомним, что Компас представляет собой бескапотный среднетонажник Джак, который Камаз выпускает под собственной маркой. В набережных челнах освоили сварку кабин, а также комплексную сборку этих машин. Если информация издания верна, то формальная смена производителя может быть попыткой вывести Джак из-под возможных вторичных санкций. Ведь КАМАЗ теперь находится под адресными ограничениями со стороны США. Возможно, именно из-за этого концерн v отказался отгружать российскому партнеру свои газовые двигатели. А ведь этот же производитель делает столь нужные камазовцы мосты Ханьде и коробки ФастГир.